Всем привет! Мы с вами продолжаем разбирать централизованное тестирование 2008 года. И это у нас часть Б. Здесь у нас уже будет появляться аж целых 10 заданий. Ну что, поехали. B1. Установите соответствие между уравнением окислительно-восстановительной реакции и веществом, которое в данной реакции является восстановителем. Сразу же запишу следующее. Восстановитель – это тот, кто будет у нас отдавать... Электроны, а значит, степень окисления его будет повышаться. Ну, давайте будем разбираться. Расставляем везде степень окисления. Марганец плюс 4, здесь у нас кислород 0, здесь у нас марганец плюс 6, кислород минус 2. Что мы видим? У нас повышается степень окисления марганец, да? значит, марганец У2 у нас будет являться непосредственно восстановителем. То есть А2. Далее, марганец У2, здесь степень окисления плюс 4, потом у нас азот плюс 5. Стал азот плюс 4, здесь марганец плюс 6. Опять же мы с вами видим, что марганец 2 повысил степень кисления, значит и для пункта B у нас правильный вариант 2. Далее, коли 2, марганец O4, здесь у марганца плюс 6, хлор 0, хлор минус 1. И здесь у нас соответственно будет э, плюс 7. То есть здесь опять же марганец повысил свою степень кисления. И у нас калий-2-марганец-О4 будет восстановителем. То есть В у нас 6. Далее последнее Г. марганец o 2 плюс 4 аналогично. Хлор минус 2 плюс хлор 0. И здесь у нас будет хлор... Так, марганец плюс 2. Значит, у нас марганец понижает степень окисления, а хлор при этом повышает. Значит, правильный вариант ответа H-хлора, и это у нас Г 1 Но я уже у остальных не расставляла степень окисления, Вам самое главное найти тех, кто меняет ее. Далее, B2. Укажите, так, энергия связи в молекуле водорода равна 436 кДж на моль. Я условно нарисую так, что здесь 436 килоджоуль на моль. Энергия ионизации атома водорода равна 13,6 вольт. Сразу же мы с вами понимаем, была молекула, а откуда то взялась энергия ионизации. Значит, мы должны понимать то, что на первом этапе у нас произошло, что разрыв связи. То есть мы затратили энергию, а затем мы еще затратили энергию, чтобы ионизовать эти атомы. И вот энергия ионизации 13,6 вольт. Мы потом разберемся, что с ними делать. Укажите количество энергии, которое необходимо затратить для превращения. Ионы, протоны водорода, то есть ионы H плюс всех молекул водорода массой 4 грамм. На самом деле я люблю решать эту задачу, принимая следующее. Пусть у меня химическое количество водородов исходных, да, молекул водорода будет 1 моль. Тогда мне нужно затратить энергию, равную 436 кило джоуль на первый этап. То есть мы ее затрачиваем. Сколько мы будем затрачивать на втором этапе? Значит, Мы с вами видим, что 1 электрон вольт это 96500. Обратите внимание, джоуль на моль. А у меня тут все в килоджоуль на моль. Значит я могу сделать следующее. 13,6 электрон вольт я домножаю на 96,5 кило на моль. И считаю, сколько же у меня будет тратиться на ионизацию одного атома. Это 1312,14 килоджоль на моль. И обратите внимание, а у меня два атома будет ионизироваться. Значит, на втором этапе я буду затрачивать 1312,4 умножить на 2. Это у меня 2624 и 8 килоджоуля. Считаем суммарно, сколько мы затратим энергии на 1 моль нашего водорода. 3060,8 килоджоуля. Это на 1 моль. А мне нужно понять, сколько вот эти 4 грамма моль. Делю на 2 грамма моль, получаю 2 моль. Составляю пропорцию. Х килоджоуля. Это у меня 2 моль. То есть ответ у меня следующий: 3068 умножаю на 2. Получается у меня 6121,6. Ну, по правилам ЦТ округляем в большую сторону, получается 6122. Так, Б3. Массовая доля в процентах углерода в алкане на 1,504 единицы меньше, чем в алкене с тем же числом атомов углерода в молекуле. Укажите суммарное число атомов водорода в молекулах алкена и алкана. Ну, Давайте начнем с чего. Алкан имеет общую формулу CNH2N плюс 2. Алкен имеет общую формулу CNH2N. Раз у нас сказано, что массовая доля углерода в алкане на 1,504 единицы меньше, чем в алкене. Давайте это все выразим. Что такое массовая доля углерода в алкане? По факту можно считать как отношение масс, можно считать отношение малярной массы углерода к малярной массе CnH2n плюс 2. Что такое массовая доля углерода в алкене? Это опять же малярная масса углерода в алкене делить на малярную массу всего Давайте поставим это все в общем виде. 12n, где n это количество атомов, делить на 14n плюс 2. Здесь у нас 12n делить на 14n. И вот как раз таки здесь мы можем посчитать, о а чему же равна у нас конкретно массовая доля. А у нас, у нас равна, ну я сразу же давайте домножу на 100%, и у меня получится 85,710. 14%. процентов. Раз у нас сказано, что массовая доля углерода в Волкане на 1,504 единицы меньше, значит я могу это рассчитать. То есть я 85,714 отнимаю 1,504. И у нас получается 84,21. Давайте решим. 12n делить на 14n плюс 2 равно 84,21. Дальше 12n равно 84,21 умножаем на 14. Это 1178,94n плюс 168,42. Что мы с вами делаем дальше? Ага, мы, мы вот что еще. Вот это вот все мне нужно поделить на 100. Я же здесь на 100 не делила. 12n равно у нас 11,7... 8, даже 9n, плюс 1,684, можно так. Значит, с n переношу вот сюда, у меня получается 12 минус 11 11,789. Это 0 0,211n равно 1,684. n отсюда 1,684 делю. Делем на 0211 и получаем у нас 7981. То есть ну, за счет округления всего остального n у нас получается 8. То есть у нас какие формы будут? C8H18, потому что 8 на 2 6, ой, 16 и плюс 2 18. В алкене у нас uh, C8H16. То есть мы прибавляем 18 плюс 16 и получается у нас 34. Это наш правильный вариант ответа. Далее, B4. Покажите сумму малярных маз, серосодержащих соединений, x 1 x 2 в цепочке химических превращений. Ну, давайте будем разбираться. Феррум S плюс H-хлор у нас избыток. То есть у нас получается феррум хлор 2 и H2S. Дальше, раз у нас говорится о серосодержащих соединениях, то у нас будет H2S именно реагировать с купромо со 4 У нас может более слабая кислота вытеснять более сильную в том случае, если что-то выпадает в осадок. Вот как раз таки купром с будет у нас а, выпадать в осадок. И образуется H2SO4. Далее следующее. Нам нужно решить, что у нас пойдет вот сюда, что пойдет вот сюда. Логично, что если мы к серной кислоте добавим кислород, ничего не произойдет. Поэтому у нас Купрум С мы добавляем избыток кислорода при нагревании, у нас образуется Купрум О и СО2. То есть дальше наше СО2 реагирует с избытком кислорода, катализатором дает СО3. Вот как раз-таки это вещество Х1. Что мы делаем дальше? H2SO4. Одним молем реагирует у нас с Купрум О, ой, с Цинк О и образуется не что иное, как Цинк СО4. И вода. Вот это цинк СО4, это вещество Х2. Давайте теперь считать малярную массу. СО3, 16 на 3 плюс 32, это 80. И дальше цинк СО4, 65 цинк СО4, это 96. 161, 161 плюс 80 у нас получается 241. Правильный вариант ответа 241. Далее, В5, цепочка только уже органическая. Укажите сумму малярных масс основных органических продуктов x 1 и 2 в цепочке химических превращений. Ну, давайте разбираться. Значит, У нас первый метанол, CH3OH одним молем. Мы сюда добавляем э, аммиак в присутствии алюминий 2О3 при нагревании, то есть тугоплавкового оксида. У нас образуется не что иное, как амин. То есть входит молекула воды и образуется CH3NH2. Дальше наш этот амин реагирует с H-хлор. У нас происходит э, реакция, ну как бы основные свойства проявляет амин и образуется хлорид, э, давайте так, CH3NH3-хлор. Иногда пишут вот таким вот образом. На азоте здесь плюс, на хлор и минус. Что у нас получается? Хлорид э, метил метиламмония. Дальше наш вот этот хлорид, аммония будет реагировать с натрием OH, что будет образовываться? Натрий вместе с хлором дает нам натрий-хлор. Дальше водородик лишний в NH3 плюс группе вместе с OH группой от щелочи дает нам воду и образуется наш исходный амин. То есть мы были где-то вот здесь. Дальше наш исходный этотамин реагирует с раствором уксусной кислоты. Здесь у нас нет нагревания, поэтому у нас будет образовываться соль. Каким образом? CH3, CO, o, NH3, ch То есть ну, даже не соль, я бы сказала бы эфир, правильный. Затем мы добавляем сюда, но ну я уже не буду заново переписывать, просто напишу: натрий ОН при этом уходит вода, за счет чего будет уходить вода. оаж OH отсюда и лишний водородик из амина группы. То есть у нас образуется CH3, СОО натрий, вещество x 1 x 2 здесь неважно. И CH3NH2 – это второе наше вещество. Осталось нам посчитать малярную массу. Значит, х1 – 12 плюс 3 плюс 12 плюс 16 на 2 и плюс 23 – это 3. 82 метиламин – 12 плюс 3 плюс 14 и плюс 2 – это 31. 31 плюс 82 – это у нас 113. Правильный вариант ответа – 113. Дальше B6. Используя метод электронного баланса, составьте уравнение химической реакции, протекающей по схеме, укажите сумму коэффициентов перед формулами исходных веществ. Ну, Давайте сделаем так. Марганец у нас был плюс 7, стал плюс 2, и у нас была уксусная кислота. Можно даже прямо здесь посчитать степень кисления. Что у нас здесь будет? Минус 8 и плюс 2 у нас уже есть, значит углерода будет плюс 3. Здесь плюс 4, марганец у нас указан. Значит, что у нас получается? Марганец был плюс 7, стал марганец плюс 2 у нас степень окисления повысилась значит марганец у нас принял 5 электронов, потому что от плюс 7 до плюс 2, 5 электронов. Дальше, углерод был плюс 3, но у нас их было 2 атома, мы это должны учесть. И стал, стал у нас углерод плюс 4. Тут же я сразу же уравниваю. Значит, каждый из атомов углерода у нас отдает по одному электрону, но при этом таких атомов у нас 2. Переписываем мы с вами э, те электроны, которые мы с вами нашли в полуреакциях. Наименьше общее кратное 10. 10 делю на 5, получаю 2. 10 делю на 2, получаю 5. Сейчас я красненьким цветом буду писать. Значит, двойку мне нужно поставить перед марганцем в одной и во второй молекуле. Дальше пятерки. Смотрите, 5 перед плюс 3 я спокойно ставлю. А вот перед плюс 4 я ставлю 5 умножить на 2, 10. Дальше мы с вами уравниваем металл. Калий у нас 2 до... Ну и 2, соответственно, у нас после, поэтому я ставлю единичку, то есть что у меня все уравнено. Теперь сульфаты 2 и 1, 3, значит тройку я ставлю перед серной кислотой. Теперь считаем водороды. 5 на 2, это у нас 10 в выщевелевой кислоте, плюс 6 в серной кислоте. Делю на 2, 8. Проверяем по кислороду. 8 плюс 20 плюс 12, это 40. И считаем теперь после. 8 плюс 4 плюс 20 и плюс 8 это тоже 40. Значит, такое, такая расстановка коэффициентов у нас правильная. Теперь считаем сумму коэффициентов. 2 плюс 5 плюс 3 у нас дает не что иное, как 10. То есть правильный вариант ответа это 10. b 7 для нейтрализации раствора массой 3 грамма, содержащего H-хлор и натрий-хлор. То есть у нас вот эта вот масса раствора грамма требуется раствор объемом 65 сантиметров кубических концентрация натрию аж 0,1 моль на сантиметр кубический мы понимаем что что у нас только аж хлор реагирует с h аж натрий хлор и вода значит здесь у нас 0,1 молярный раствор 65 сантиметров кубический для полного осаждения всех хлорид ионов которые смотрите были и здесь в исходном растворе и образовались вот здесь Полученном нитеталя ляля необходимо прибавить раствор объем 84 см3 концентрации серебра, нитрата серебра 0,1 моль на дециметр кубический. То есть у нас хлорид ионы плюс аргентум НО3. Можно даже так записывать, нам никто не запрещает. Аргентум хлор подает в усадок, ну и нитраты ионы будут лишние. Здесь у нас 84 см кубических, 0,1 молярный раствор. Укажите массовую долю натрий-хлора в исходном растворе. Ну Давайте разбираться. Для начала мы что с вами? Можем найти химическое количество натрия H, потребуемое на полную нейтрализацию нашего H-хлор. То есть мы таким образом сможем найти... Непосредственно, сколько хлорид ионов у нас было из H-хлора в первом растворе. Значит, химическое количество – это произведение концентрации на объем. Но здесь объем у нас дециметры кубические. Поэтому я наши сантиметры кубические делю на, доцимет... ну, на тысячу и получаю дециметры. Чему будет равно химическое количество натрия H. 0,1 я умножаю на 0065 Наверное, удобнее будет записывать, что у нас будет 6,5 на 10 минус 3 моль. Но опять же, я, лучше, я бы не округляла бы на 7, оставила бы 6,5. Ну, за счет того, что маленькие величины, сейчас уже такого вы не встретите. Да? То есть конкретно будет в рамках, Тысячных. Дальше мы понимаем, что, что у нас такое же химическое количество будет на 3 хлор, то есть 6,5 на 10 минус 3. Соответственно, и хлоритонов тоже будет такое же, потому что одна молекула у нас дает один такой хлоритон. Давайте поймем, а сколько же у нас было химическое количество аргентома внутри, который опять же прореагировал полностью со всеми хлоритонами. 0,0, 804, да, потому что это 84 а, наших скажем так, дециметр, сантиметра кубических я перевела в дециметр, и умножаю на 0,1. У нас получается 8,04 умножить на 10 минус 3 моль. Значит, и химическое количество наших хлорид ионов будет точно такое же. Даже можно поставить это суммарное химическое количество хлорид ионов. Как мне найти химическое количество хлорид ионов натрий-хлор? Я суммарное наше количество отнимаю то, которая принадлежит хлорид ионам из первой нашей реакции. Что у нас получается? 804 минус 605 это 1,54 умножить на 10 минус 3 моль. Теперь мы что с вами можем найти? Можем найти массу на натрий-хлор. Но опять же, я не опускаюсь, скажем так, опускаю точнее все те, то чтобы реакция... Процесс диссоциации, у нас здесь сильный электролит, поэтому полностью диссоциирует. То есть, понятное дело, что химическое количество хлоридоонов из натрий-хлор будет давать такое же химическое количество всего натрий -хлор. То есть, 1,54 на 10 минус 3 я домножаю на малярную массу нашего натрий-хлор, 58 и 5. Если я домножу на 1,54 на 10 минус 3, я получу массу 0,09 грамм. Тогда массовая доля натрий-хлор в нашем растворе 0,09 делить на 3 и умножить на сто процентов И получаем мы ровненько, красиво 3%. То есть вот это наш правильный вариант ответа. Далее, B8. При дегидрировании гомолога бензола массы 150 грамм образовался углеводород с одной двойной связью в боковой цепи. Двойные связи отсутствуют, который может присоединить пром массы 120 грамм. Ну, давайте я так, в общем, напишу. C6H5CN. H2N плюс 1. Либо вот эту всю штуку можно преобразовать как? C6H5. Ой, C6H6CNH2N. Да? То есть это наш гаммол бензола. Значит, масса его 150 грамм. И при этом у нас произошло дегидрирование, то есть минус 1 молекула воды. И что у нас будет? C6H4CNH2N. Я так оставлю, просто взяла, отняла два атома водорода. Далее, наше вот эта c 6 h 4 cnh 2 n присоединяет бром. Бром массой 120 грамм. У нас получается c 6 h 4 бром 2, я тут запишу СНH2N. Укажите малярную массу гомолога бензола, если выход продуктов первой реакции 100%, а э, так, стойте, я чуть-чуть, в первый 60, во второй 100%. Ну, давайте что будем делать? Для того, чтобы найти а, малярную массу, да, мне нужно знать массу и химическое количество. Здесь мне не хватает лишь химического количества. Как его могу найти? Зная химическое количество брома, я могу перейти к нашему, а, скажем так, веществу неизвестному да, с двойной связью в боковой цепи, а потом к нему перейти к нашему гомологу бензолу. Давайте начнем с химического количества бром-2. 120 грамм я делю на 160 грамм на моль это малярная масса двух атомов прома. 120 лит на 160, это 0,75. Значит, такое же химическое количество будет нашего c 6 h 4 cmh 2 n Значит, его здесь точно так же. Теперь 0,75 это 60%, а мне нужно найти 100%. То есть вот это x химическое количество нашего исходного гомолога бензола 0,75 умножаю на 100 и делю на 60. У меня получается 1,25 моль. Тогда малярная масса, ну я напишу так, гомолога бензола 150 я делю на 1,25 и получаю 120. Грамм на моль. Но мне не нужно выяснять, что это за гомолог бензола. Мне нужно было найти малярную массу. Вот правильный ответ 120. В9 смесь 0,752 грамма, состоящая из железа. Два оксида, железо три оксида, железо два три оксида. Нагрели в токе водорода до тех пор, пока масса твердого остатка не перестала изменяться. Сразу же будем писать уравнение реакции. То есть у нас фирм О плюс водород получается железо и вода. Феррум 2О3 плюс водород, получается железо, вода, тут же я уравниваю это все. И при этом, третье, что у нас, ферруму умножить на феррум 2О3, зачем писать отдельно эту реакцию? Это и есть смесь вот этих отдельных оксидов. Поэтому можно просто указать 0,752. И при этом, что у нас сказано, в результате было получено... 0,560 грамм нашего твердого вещества, это наше железо. Смесь такого же состава, массой 1,504, сразу же обращаю ваше внимание, если вы видите, что у вас взяли такую же смесь на другой массе, а проверьте, такого, сколько раз она у вас отличается. Если мы посчитаем, у нас разница в два раза. Значит, мы понимаем, что когда мы найдем химическое количество, они тоже будут изменяться и, и увеличены в два раза. То есть у нас ферм О реагирует со получается ферм хлор 2 и вода. И, соответственно, ферм 2о3 реагируется, аж хлор у нас получается ферм хлор 3 и вода. Тут же я это все уравниваю. У нас сказано, что вот эта исходная смесь была 1,504, но при этом у нас затратилась. 27 грамм нашего аш-хлор с массовой долей 7,3%. Укажите максимальную массу миллиграмм железа, которое можно дополнительно растворить в полученном растворе, считая, что в конечном растворе содержится только одна соль. Ну, логично, на железо реагирует с хлор Получается феррум хлор-2 и водород. Все вроде бы отлично. Но у нас сказано, что только одна соль. Что же будет происходить? Вот это полученное феррум хлор 3 реагирует железом и дает нам ферм хлор 2 вот это единственная соль которая будет получаться то есть нам нужно найти сумму вот этих вот железов, которые у нас есть и при этом что сделать учесть все соотношения ну давайте мы с вами это еще все уравняем ой ой ой ой сюда 3 сюда 2 отлично теперь Давайте считать по порядку. Значит, у нас есть система. Мы можем с вами наши химические количества принять за x и y. При этом сразу же можно найти химическое количество исходных железов. 0,56 делю на 56, 0,01. Какая у нас получится система? Молярная масса феррум О на 72 грамм на моль. Химическое количество x. Дальше. Молярная масса феррум 2О3 у нас 160 грамм на моль, химическое количество у. Все это 0,752. Теперь х плюс у, точнее, х плюс 2у это у нас не Чуть-чуть возвру 0,01. Мы с вами находили химическое количество. Давайте выразим из второго уравнения. У нас y это 0,01 минус х и делить на 2. Что я делаю? Я это у подставляю в первое уравнение. 72х плюс 160 умножить на 0,01 минус х делить на 2 равно 0,752. Раскрываем с вами скобки. У нас получается 0,8 минус 80х равно 0,752. Что здесь мы видим? 8х равно 0,048х отсюда... У нас, соответственно, 0, 0, 0, 6 моль. Чему будет тогда равно y? 0, 0, 1 минус 0, 0, 0, 0 6 делить на 2. То есть я подставляю вот в эту нашу формулу. И что мы с вами получим? А с вами мы получим две тысячи. 0, 0, 0, 0, 2 моль. За счет того, что мы с вами убедили, что у нас в два раза отличаются масса этих смесей, значит химические количества тоже будут в два раза отличаться. Здесь у нас тогда будет не 6000, а 12000. Вниз, внизу ферму 2O3 у нас не 2000, а 4000. Находим с вами, а сколько же аж хлор будет реагировать с этими веществами. В первом случае мы видим, что в два раза больше, это у нас 0,024. В другом случае в 4 раза больше, это тоже 0,024. Мы можем найти суммарное химическое количество H-хлор, которое прореагировало с нашими оксидами. 0,024 плюс 0,024 получается 0,048 моль. А теперь поймем, сколько уже у нас было химического количества, то есть общее, как это сделать? У нас есть с вами масса раствора 27,02. Для того, чтобы найти массу вещества, я домножаю на 0,073, на массовую долю. И тут же делю на малярную массу 36,5. То есть я миную, скажем так, некоторые моменты. И у меня непосредственно... Что же получится? Получится у меня... 0,054 моль. Давайте найдем химическое количество избытка. Сколько же будет реагировать с нашим железом? Я так и напишу. Избыток. 0,054 минус 0,048. Получаем мы с вами 0,006 моль. Да? Значит, у нас в 2 раза меньше будет химическое количество нашего прореагировавшего железа 3000 Но при этом мы помним о чем? Что у нас образовался здесь ферум хлор-3. Его химическое количество в 2 раза больше, чем ферум 2У3. 0,04. А химическое количество прореагировавшего с ним железа в 2 раза меньше. Но ой, тут 8, здесь 8, а здесь 4. То есть суммарное химическое количество прореагировавшего железа 0,03 плюс 0,004. Получается у нас тысячных моль. Найдем с вами массу железа, но в миллиграммах. То, что у нас просят. Да, то есть тысячных я умножаю на 56 и домножаю на 1,000. При этом у нас получается Ровно 392 миллиграмма. Так, осталась у нас последняя самая задача Б10. Некоторые спрашивали про нее. Вот сейчас как раз решим: значит, имеется газообразная смесь азота и водорода. Но, понятное дело, что они будут у нас реагировать. Сразу же пишу продукты реакции. Уравниваю относительная плотность по делю смеси меньше 2,0. Да, то есть мы можем написать. Плотность по гелию нашей вот этой смеси меньше двух грамм, о, просто 2. Мы потом пересчитаем, аж сразу же. Молярная масса вот этой смеси равна, у нас умножаем на 4, получается меньше 8 грамм на моль. После пропускания смеси над нагретым катализатором образовался аммиак с выходом 75%. А относительная плотность по делю полученной газовой смеси стала, стала больше двух. Укажите, максимальное значение объемной доли водорода в исходной газовой смеси побочные процессы не протекали. Значит, о чем нам здесь говорит? Если у нас 8 грамм на моль, да, что мы с вами э, видим? Что такое 8 грамм на моль Оно нам дает непосредственно... Э, понимание того что у нас в избытке что в недостатке если мы с вами начнем считать массовую долю азота сиине массовый а объемную долю азота и водорода что у нас будет получаться значит молярная масса нашей первой смеси это малярная масса азота умножить на его объемную долю плюс малярная масса водорода умножить на его объемную долю подставим все что мы знаем то есть у нас получается 8. Я поставлю пока что равно 28 умножить на х плюс 2 умножить на 1 минус х. Что такое х? Что такое 1 минус х? Х – это объемная доля азота. Если мы примем, что у нас в общем это 100% все или единица, тогда объемная доля водорода – это все, то есть единица, минус то, что приходится на азот. 8 равно 28х плюс 2 минус 2х. Что у нас Таким образом получается 6 равно 26х. Х отсюда 6 делить на 26 0,23. То есть, если мы с вами перейдем к объемной доли водорода, у нас получится 0,77. А даже если у нас, ну, условно, мы перейдем к каким-то химическим количествам, 0,23 и 0,77 а водорода, нам нужно в два раза больше. Если я 0,23 умножить на 3, у меня получится 0,69, а у меня водорода 0,77. То есть вот этот расчет не говорит о том, что водород у меня находится в избытке. Дальше я считаю методом таблицы. Значит, пусть у меня будет какой-то, ну, например, объем исходный. Потом у меня будет дельтовая, это то, что прореагировало. И потом непосредственно у меня будет объем конечный. Значит, что мы с вами знаем? Мы с вами знаем следующее, что если у меня объем всей смеси, то есть пусть у меня объем всей исходной смеси будет 1 дециметр кубический, и тогда пусть объем, например, азота у меня будет х. А, если у меня вот здесь х, то водород у меня 1 минус х. Сколько у нас прореагировало? Значит, считаем мы по недостатку. В недостатке у нас будет азот. Раз у нас выход 75%, то мы понимаем, что 0,75х азот у меня прореагировало. Тогда в три раза больше у меня прореагирует нашего водорода. Я 0,75 умножаю на 3. И получается у меня 2,25х. И в два раза больше у меня образовалось моего амятка. 1,5х. Его изначально не было, поэтому 0. Чему у меня стали равны объемы наших веществ? Значит, для исходных веществ минус, для продуктов реакции плюс. Х минус 0,75х. Для водорода 1 минус х минус 0,2. Точнее не 0, а 2. 25х. Для аммиака 1,5х. Ну, я это немножечко преобразую. То есть 1 минус 0,75х это 0,25х. Здесь у нас 1 минус 3,25х. И здесь у нас 1,5х. Что у нас сказано? А у нас сказано, что э, непосредственно плотность стала больше 2. То есть она стала больше 8 малярная масса. Что такое малярная масса смеси? Это может быть отношение массы смеси к химическому количеству смеси. Хотя туда же, знаете, вот сейчас я пришла к выводу, что лучше, наверное, даже не объема, химическое количество брать, а разницы от этого не будет. То есть мы возьмем чек вот так вот, изменим. Пусть у нас будет 1 моль исходная смесь, а здесь будет химическое количество х молей разница ничего страшного не произойдет что мы с вами делаем если у нас 8 больше да то есть у нас больше 8 стало что мы с вами э, делаем масса смеси чему она равна она у нас равна непосредственно химическим количеством вот этих компонентов умноженная на их малярные массы 0 25х умножить на 28 я их вот так буду отделять плюс 1 минус 3,25х, и все это домножить на 2, потому что малярная масса водорода 2. И плюс 1,5х умножить на 17. Это малярная масса нашего аммика. Химическое количество. 0,25х плюс 1 минус 3,25х и плюс 1,5х. То есть все наши химические количества. Осталось нам лишь сделать что? Найти, чему равно х. Поэтапно. Вот это, в принципе, можно немножечко преобразовать. 0,25 минус 3,25 и плюс полтора х. У нас получается минус полтора. Умножаю это на 8, у меня получается минус 12х плюс 8. Равно. Теперь раскрываем наши скобки. 0,25 умножить на 28 это 7х. Плюс 2 минус. 3,25 умножить на 2, это 6,5х, плюс 1,5 умножить на 17, это 25,5х. Теперь смотрите, я с х в одну сторону, без х в другую. Ну вот, без х сюда 6 равно 7, минус 6,5, плюс 25,5 и плюс 12. Получится у нас 38х. х отсюда 6 делю на 38, получается 0 целых. 158, но ну, округляю я, давайте, до третьего знака после запятой. То есть х у нас для непосредственно нашего азота равно 0,158. Тогда химическое количество водорода у нас 1 минус 0,158. Получается 0,842 моль. Теперь что у нас спрашивается? укажите максимальное значение объемной доли а что такое объемная доля это химическое количество делить ну, химическое количество данного компонента делить на непосредственно а, химическое количество всей смеси и давно на сто процентов нас получается 842 или 84 это и будет нашим ответом